Колом крещения, к Россия посета сейчас регионен, число числа лыжня россияне имеют традиционный вермачем. Быт год лыжей звало суфтаны учитель, ужиток, уна желающие Волосы Волы с соседними з и, и Кудымкарский районен. Бурежили Иман погоде куча мажен, боится не лыжники з. Бура мавтан, талокан из кэвтан. Они мы лыжи, если лыжняк уже кысканы пондан. Евгений Юслаша лыжи, это чань, от скольбока этих соревнований. Гортен джаджвилен, медудиместа понда, не кубок. кубок. юбилейный лыжняки уже готовит чиз бура. Лыжи, сама смазка ложится по погоде. По погоде, по влажности. От этого зависит катучись лыж, ход, скорость, ну и время, конечно. Лыжи из аж тактика лучше Главное есть идионо лишь темп, что чишный пожалуйста звучать из скалтика. Сегодня ехать мало, 3 километра, и поэтому можно на скорость работать. Можно выиграть, бороться только надо и можно все рынкать и как дага гармороз лужня было локты соку им еще 300 гагарморд сореввания ззвол этих даст этих 21 забег медучи спортсмен лаква год медла им даст как я 78 ко рт там на расстоянии быт команда понда Аслас. дистанции значит прямо потом в горку потом значит снова спуск Снова прямая, в горку, то есть вот мы сегодня, как вот по телевизору, когда смотрите биатлон, э, как на ладошке, вот у нас сегодня так же. Спортсмены зловили и мы пандапешчины, ведь даст 75 лужник получит из-за кубок кезда Дона Кожинниц. Евгений же велич из абсолютный чемпионан. Они, как не из лужня была и спитала, шугалися йорты из панда, сестам руан, чо и сакаша даю из-за чай. Здоровье панда, сижа кола натор. Ручьянычам вермашем чулоченику им даскак 32 год. Медодь проложнявала пяталайся 1982 года. это год была им сторона почта октом миллион даджин заявка. Им возможно с керны ащема спортивный рекорд. Дмитрий Буланов, Егор Кудымов, Алексей Никулин. Вести Кудымкар.